Многим SEO-шникам известна проблема – в поисковой консоли Google страница обнаружена, но не проиндексирована. И как на днях выяснилось, что в таком статусе она может оставаться навечно. Давайте посмотрим, почему это может произойти, и во второй половине видео разберем, как с этим можно бороться. Официальный такой статус означает, что мы нашли страницу, но пока не добавили ее в индекс Google. Обычно это объясняется тем, что роботу Google не удалось просканировать сайт, поскольку это могло привести к чрезмерной загрузке ресурса и сканирование было перенесено на более поздний срок. Именно поэтому в отчете не указывается дата последнего сканирования. А вот основная причина – это то, что сайт не соответствует определенному уровню качества Google. Джон Мюллер на вопрос ответил так. Это может быть навсегда. Мы не сканируем и не индексируем все страницы, и это вполне нормальная ситуация для каждого сайта, когда мы не все индексируем. Далее Миллер вернулся к стандартным советам. Продолжать работать над сайтом и улучшать его качество, тогда, мол, со временем больше контента будет попадать в индекс. Это, конечно, хорошо, но что на самом деле делать-то? Но, во-первых, недостаточно качественно может быть признана страница, содержащая мало уникального контента. Если это был копипаст, то либо удаляйте, либо уникализируйте. Нет возможности уникализировать, например, инструкцию или законодательный акт, то добавьте собственного уникального контента. Это может помочь в ситуации с автоматически генерируемым контентом на сайте, например, подборка статей по определенной тематике, когда на странице выводятся заголовки и первые 100-200 символов отобранных статей. Еще причина может быть малое количество внутренних ссылок на страницу. Google PageRank еще не отменял, но просто перестал его показывать. Так что поработайте с внутренней перелинковкой, ведь если документ даже внутри сайта ссылок практически не имеет, то какой вес и качество может быть у страницы? Ну и, конечно же, стоит посмотреть, а нужна ли вам эта страница, какую пользу она может принести сайту и тут либо просто забыть про нее, либо вообще закрыть индексацию гуглом. И краулинговый ресурс экономим, и количество некачественных страниц на хосте для гугла уменьшим. Остались вопросы? Задавайте их в комментарии. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!